Ребят, всем здорово. Ну что, нахожусь я в Хибинах, на озере Академическое. Вот, Виды прекрасные. Пришел, в общем, по маршруту на неделю. Рассчитываю. Вот хочу показать снарягу, в общем. То, что я взял с собой. Ничего удивительного, конечно, нету. Но, может, кому-то будет прекрасно. Поэтому, вот, показываю. Начнем сначала. Самый обычный повешу по-моему, около килограмма Конечно, многовато, но работает Лучше У меня пока нет, есть пенки Но они какие-то огромные все Что-то мне не очень нравится их таскать Лучше чуть побольше веса Там, на полкило, наверное, побольше Чем толстая пенка Вот, но это компактнее Удобнее, Дальше посуда Вот этот мешок В общем, я взял вам может показаться, что слишком много на самом деле я рассчитывал просто поймать рыбку какую-нибудь вот и поджарить ее, но как выяснилось вот в этих горных озерах нет живности практически вообще никакой то есть не то что рыбы там, в общем там камень и вода и все в общем бесполезно все было это нужно идти туда дальше на Умбозеро. там как мне сказал, я встретил тут ребят, э гид их сказал, что на Умбозере там конечно Все, дальше герма вот в этой герме от спортмастер тоже а вот вечер, 10 литровая десятилитровая вот там у меня вся еда на неделю в общем в основном там сублиматы и сушеные супы еще что-то там приправки какие-то в общем тоже отдельный ролик сделаю дальше еще одна герма на по-моему, литров от сплава такая уже поплотнее туда я кладу тех Снимаю я сейчас вот на эту камеру на основную, еще есть GoPro, которая э -э, у меня вообще, собственно, весь экшен снимает. Ну и там два пауэрбанка, зарядки всякие, в общем, провода. Дальше палки. Палки, ну, обычные, купил в этом магазине, как же, <с> забыл, альпиндустрия, альп вот. Ну, обычные алюминиевые палочки, нормальные, в принципе, работают. Вот, э, спиннинг коротенький, складной. Вот, тоже недавно взял. Ну, нормальный, хороший. Тест, по-моему, от 10 до 40. В общем, 2,4 метра. Но ну, складывается нормально, небольшой хорошо, в принципе. С помощью прицепить к взятку будет нормально. И две бутылки с водой. Э, полторашка и... В общем, дальше Это компрессионный мешок У меня там все вещи мои, вся одежда В смысле Вот то, что на мне И вон там, это, в принципе, вся одежда Тоже, наверное, стоит сделать отдельный ролик Вот И второй компрессионник Пустой, потому что в него я кладу Вот эту пуховку Ну и перчатки Вот, использую как подушку в принципе ночью нормально поспать дальше два мешка от компании снаряжения такие влагозащитные в одном мыльно-рыльная то есть туалетная бумага зубная щетка мыло во втором там снасти леска катушка к спиннингу вот эта сумка это чисто для поезда все что Нужно, вот, чтобы под рукой был телефон, карты, деньги там, и все остальное по мелочи. Вот в ней нормально. Дальше еще один кошелек, только он герметический герметичный. <laughs> вот, в нем уже в походе хранят документы, карты и наличку. Гардекс репеллент. Вот здесь очень важно, потому что они просто жрут безбожно, они не щадят никого. Так, забыл сказать, что в этом э, вот гермо-чехольчике таком, там еще лежат карты распечатанные. Вот, я их, правда, ни разу не доставал еще. Вот, карты лежат и вот, соответственно, компас. Э, телефон и герметический, герметичный, что ж такое, <laughs> чехол под телефон. Удобный, от сплава нормальный. Далее декатлон, чехол на рюкзак 70-100 литров. Дождевик от снаряжения, как он называется, анарак. Очень плотный такой, не дышит на самом деле, но от дождя, конечно, спасает. Аптечка. Аптечка на неделю. Если хотите, пишите в комментах, могу сделать обзор своей аптечки на неделю. В горах ботинки трекинговые милит из кожи. Так, еще важный элемент это тент. На самом деле я использовал его только один раз, когда только в начале маршрута. Там были еще деревья, здесь тундра вообще нет никакой практически растительности, только вот мох. Вот, поэтому здесь я использую как подкладку под палатку. Потому что здесь везде камни, может продрявить, нефиг делать. Вот, очень помогает, кстати. Но ну, он, конечно, тяжеленький, стар паулина, 3 на 2 метра. Вот, но нормально. Потом, наверное, приобрету что-нибудь получше. Это рюкзак, рюкзак Татонка, Белмар 80 плюс 10. Купил его прямо перед походом, даже ни разу не пользовался. Но я остался очень и очень доволенным. Отличный рюкзачок. Опять же, сделаю обзор. Смотрите по ссылке в описании. Вот Мне очень понравилось. Качественно сделано. Конечно, немцы молодцы в этом плане. На этом, ребят, наверное, все. Вот такую снарягу я беру на неделю в горы. Если понравилось, было интересно, поставьте лайк, не забудьте. Ну и подписывайтесь, конечно, на канал. Там будет много всякого интересного еще. Поснимаем. Давайте, всем пока!